Привет, ты на канале Magic Pets. эээ, а, что-то зачесалась, Софи, продолжи. Продолжить? А, блин, апчхи, я не могу, я чихаю опять, пусть Миша. Мэджик Pets. привет, я Миша, лайк, like. это были Рейван и София, даааа. Ладно, короче, подписывайся на наш канал. Привет, а я по кимонию мечу, подпишись скорее на нас, чтобы нас стало 2 миллиона. Нам осталось всего 246 тысяч. Всего 246, ее минуты даешь, еще 246, короче, подписывайся. Пиши комментарии нам свои, потому что они вот тут.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 Видимо, у нас будет новый друг. Или не друг, а враг. Я слышала, про какие породы я не говорила. Нет, погодите, так нельзя. Ребят, ссылка будет вот там внизу в описании. Посмотрите этот ролик и сами все поймете. Не слушайте, что девочки говорят, они ничего не понимают. Все время вам все рассказывают. Короче, не слушайте их. Сами посмотрите сегодняшний ролик на Magic Family. Выбирая новую породу. Ладно, а мы погнали! Да, давайте все, быстренько объясним ребятам. И наконец-то уже покончим с этим. Киса Алиса опять где-то свеется, а у нас уже пятый день распаковки новой армии слаймов. И мы сами уже устали, и вы наверняка тоже, но, блин, надо же закончить с самого начала мы делаем. Лизуны на команды, чтобы сделать из них гигантские слаймы, монстра, а потом с ними экспериментировать. Самая большая команда получается пока что у Ивана. Это все матовые лизуны. А Софи смешивает все прозрачные слаймы, а Юмичу принадлежат все противные антистрессы. И она свою команду назвала сопли слаймфу. А Миша отвечает за зомби-слаймы, за мертвецов, которых потом нам предстоит воскресить в гигантские здоровый лизун. Привет, ребят, да, я с вами согласна. Эта распаковка растянулась на столько дней, что мы все, по-моему, уже реально устали. Но бросать на полпути уже нельзя, надо же закончить. Поэтому мы в этот раз с вами постараемся все делать еще быстрее. И распаковать за сегодняшний день как можно больше лизунов. Вот, например, большой матовый бледно-желтенький лизунчик. Он в прекрасном состоянии, пахнет ванилькой, а еще в нем разноцветные мини-звездочки. Вот, не будем больше говорить лишнего, лизунчик отлично тянется, не прилипает. И здоровенький. Эйвен, тебе повезло. Моя цель заполнить этот таз до краев, чтобы мой слайм стал самым большим монстром. А я хочу открыть вот эту кокольку. Юми, мы же договорились, что ты не будешь говорить эти слова. Ну ладно, извини. Какое мы слово придумали на замену? Какое? Что еще бывает коричневое кроме того, про что ты сказала? Я? Юми, шоко? Э, шокотерапия? А, ладно, проехали. Шоколад, я имела в виду. Слушай, пахнет, правда? шоколадом. Лизать нельзя, договаривались же. Ой, ладно, ладно. Выглядит все равно как, как. Тихо. Выглядит как шоколад. Ну, <как> похоже, слаймик тоже здоровенький. Конечно, не такой большой, как предыдущий. Вы сами видите, какого он цвета, а еще в нем такие золотистые пупырочки. Вообще-то, из шарики пенопласта. Вообще-то, ты сама их пупырками называла. По-моему, прикольный слаймик, очень вкусно пахнет. Ну что, ребят, отнесем его к противным или же добавим к Кейвену в матовые. Не-не-не, мне такой цвет в моем супер не нужен. А может быть, все-таки это зомби-лизун? Посмотрите. Нет, суй его ко мне, пока я ищу себе новый. Ладно, ладно. Крутяк, гадость. Да уж. Ань, смотри, что мы тут нашли. Икра горбуши. Вообще-то горбуша это рыба. А вдруг это правда ее икра? Синяя. Вы что, рыбная икра не может быть синей? Ну мало ли, Ань. Да нет, ребят, это просто самодельный слайм баночки из-под икры. Вот, я же говорю, синенький лизунчик. И, по-моему, он зомби. Блин, я думала, он ко мне пойдет. Зато вот эти трое точно. Я, конечно, попробую его достать и помять, но нет, эта икра горбуши явно пойдет в Мишкин Зомбиленд. Ну, никак не получается вернуть его в нормальное состояние. Он всячески прилипает к рукам. Невозможно его соединить. Так, где Мишкин зомбиленд? А, все, фу-фу-фу, а! Мой зомби-ленд пополняется. Да уж, а мой гигантский космос -лайм из прозрачных лизунов нет. Софи, тут кое-что неожиданное. По-моему, Мишка тебя перегоняет. Ну, про Эйвена я вообще молчу. Ладно, давай не зависаем, угоним дальше Мы должны распаковать все как можно быстрее Зелененький матовый слаймик В отличном состоянии Прекрасно тянется, к рукам не прилипает Вообще, кстати, очень классный лизунчик Хотя мне такие цвета так не очень нравятся Но слайм действительно здоровый И дополняет тазик Эйвона да что ж такое сегодня у нас? То испорченная икра горбушит, то у меня руки покрасились. Разве такое может быть от лизуна? Это очень странно. Надо попросить ребят, чтобы написали в комментариях вообще такое возможно, чтобы слайм красился. И если да, то почему это происходит? Неужели в него добавлена краска, но тогда он должен сильнее краситься? Не понимаю. А у нас тут очень большой мутно-розовый матовый лизун с маленькими белыми пенопластинками внутри. Немножко мягковат, но в принципе здоровый. Правда, цвет у него такой не очень яркий. Ох, сегодня мне везет. Я там еще тебе Две баночки подготовил. Так, ну что ж, давайте посмотрим. Похоже, сегодня Тасика Ивена, правда, запомнится до краев. Как нечестно! Похожий на предыдущий большой матовый лизун. Здоровый с пупырками мятного цвета Ух ты, какие названия цветов ты знаешь Прям вообще Ой, Юмичу, хватит издеваться, это у тебя всего два цвета Какашечные и Нет, еще Ой, Юми. А это кто тут у нас такой? Несмотря на то, что он такой мрачный, какое необычное сочетание цветов, да, ребят? Ага, и опять команду Эймона Софиш, ну хватит тебе дуться Мы же не виноваты, что прозрачных лизунов меньше В нем еще куча золотых блесток И из-за этого он смотрится еще необычнее Он тоже, кстати, немножко мягковат Но мне сейчас нужны такие слаймы Да, чтобы твой слайм оставался слай а то он начинает твердеть. Ань, смотри, что мы с девочками нашли. Шарик. Хм, неужели там лизун? А... Ну что, ничего, ничего, ну что, ничего. Ну ну ну а, не моё. И похоже, это вообще не слайм, ребята. Опять забыла, как эта штука называется. Короче, это явно для других наших экспериментов. Положи на наш антистресс-склад. Уже положила. Кстати, надо потом его ребятам показать. Так. И опять тут у нас не слайм. Пупырки, много пупырок. Да, это такой специальный пенопласт, чтобы добавлять в лизуны, чтобы они хрустели. Пупыли. Да что ж такое. Короче, украшение И для щелкания. По цвету подходит тебе, Софиша. И у тебя вообще получается не просто прозрачный космический слайм, но еще и кранчи. Да, у меня там много всяких украшений. А у меня почти ничего нет. Смотрите, это же ниндзя слайм. Черного цвета? Ага, с белыми пенопластинками. О, новенький. Как нефть, да? Да, классный. Очень красивый, жалко он никому не подходит. И все-таки я его выну ребятам показать. У нас уже есть один похожий слайм, а еще есть черная слизь. Мне не так нравится. Жалко, никто из вас не придумал команду черных. Да уж она была бы самая мелкая. Я прям обожаю чер <сосочные> антистрессы. Окей, раз у нас уже есть несколько, добавим к ним этот и оставим их для какой-нибудь прикольной идеи. Может, ребятам что-нибудь в голову придет, да? Да, но он нам не подходит, давай скорее. Ребят, напишите в комментариях, что можно сделать с черными лизунами. Может провести эксперимент по их обесцвечиванию? Ладно, я обещала сегодня спешить, но никак не могу на антистресситься этим слаймом. Кого бы мне выбрать? Блин, где же прозрачные? Хочу открыть нананас. Не нананас, Юми, ей точно в школу пора. Ой, да ну вас, а. Не нананас, Юмичу, а ананас. Это слово начинается с буквы А. Травка Тут отдельно отсоединяется. И получается две половинки. Ой, я думала, это стекло зеленое, а это нанас наш зеленый. А сама говорит нанас. Так это я тебя пародирую, Юмичу, прикалываюсь. Короче, внутри зеленый слайм. Он случайно ананасом не пахнет. Нет, покемон, ананасом он не пахнет. Мне кажется, в этом антистрессике многовато мягкого пластика. Ну ладно, по правилам правилам для Эйвена. Но, Ань, все, что не похоже на слаймы, идет в нашу антистресс-кладовку. Мне кажется, это было не очень честно. А мне кажется, все было честно. Ладно, ладно, Софиш, это был мой косяк, прости. Ну, просто такое ощущение, что ты ему помогаешь специально. Да не помогаю я ему, ну случайно я. Ну, правда, мне даже в голову не пришло. Софи, мой гигант такой большой и настолько больше твоего, что один. Слайм ничего не поменяет. С этим я тоже согласна. Но все-таки это была моя ошибка. Софиш, прости. Ладно, ладно. А по поводу размеров не знаю, не знаю. Миша, вон со своим зомби-кладбищем тебя догоняет, Эйван. Короче, ребят, вот эти две баночки были склеены вместе. И на них написано было смешай слайм. Короче, вот этот вот белый с желто-синим. Нужно смешать вот с этим розовым, в котором есть красно-белые цвета. И посмотрим, что получится из этого. Пока что получается очень липкая фигня. Да ты смешай, хорошенько Ану. Да, потихоньку смешивая его, получился очень красивый слайм с очень необычным сочетанием цветов. И главное, большой. Да, Ивась, и вот это действительно к тебе как ни крути. Где что-то цеплевые Прозрачные, прозрачные, где? Заметите идите Матовые, матовые выбираем. Смотрите, ребят, что я нашла. Слайм в ведерке. Написано Magic Slime от Ефремовой Надежды. Что ж там такое за Magic Slime? Ух ты, перламутровый, что ли? Обожаю. Здоровенький? Надеюсь, здоровенький. Да, отлично. Шикарный, очень красивый. Вы только посмотрите, как он переливается на свету. А как классно растягивается в такие тонкие полосочки и ни единого косичка. Ох, как же я обожаю перламутровые слаймы. Так я и не поняла, как слаймеры добиваются такого эффекта, что слайм не просто блестит. Ребята писали, что это делается при помощи шампуня и ферри. А перламутровые именно практически переливаются. Так играют цветом. Просто тащусь. Они, когда их растягиваешь, а потом соединяешь, похоже на что-то текучее. У нас был такой перламутровый золотой. Он был похож на жидкое золото он еще и щелкает шикарно И серебряный был перламутровый Он был похож на расплавленное серебро Растягивается практически до прозрачности И вообще не рвется На что расплавленное смахивает сиреневый Magic Slime. Он пойдет ко мне, потому что он не матовый Он полупрозрачный, мой космос станет красивее Эйвен, он вообще не подходит Я за Софи Вот вечно вы Нет, но ну тут, я думаю, Иван, ты должен согласиться Все перламутровые слаймы мы считали не за матовые, а за полупрозрачные И добавляли их в Софишкин космос Так что я думаю, это очень честно Надо открыть тогда матовый Magic слайм Вот, пожалуйста, тебе матовый Magic slime. Хотя написано, что он для киса Алисы. Потому что мы типа решили, что киси Алисин цвет сиреневый. Ну, Но киса Алиска опять сляется. Да, ее тут сами нет. Хорошо, что у нее нет команды. Да, потому что если бы у нее была команда, а ее цвет сиреневый. Ну половина слаймов бы пошла к ней. Да, потому что сиреневых слаймов немало. Я еле-еле его достала. Слаймик матовый, темно-сиреневый, с блестками внутри. Отлично растягивается, не рвется, не прилипает. А еще у него внутри есть мини-пенопласт, за счет чего он щелкает. Ну и справедливо, это слайм в команду еще что-нибудь киски на цвета? Да, сиренвенькая. Не сиренминкая, Юми, а сиреневенькая. Сиренбинка, говорю. На баночке тоже написано Киса Алиса. Сиреневый Юми, скажи. Сивреневый, хивренкивай, Да уж, Юмичу, тебе не только в школу надо, но и к логопеду. А это у нас не слайм, а воздушный пластилин. Или мягкий пластик. Да чем они отличаются, блин? Короче, это идет в нашу антистресс-кладовочку, которая ожидает своего часа. А по поводу Юми и логопеда, это давно было пора понять Ань. Да, потому что если ты не заметила, уже много лет Юми не выговаривает шипящие и шипелявит. На баночке написано лисенок слайм. А внутри кое-что для тебя, Софиша. Если это будет здоровый лизунчик. А по поводу логопеда, ребята, это вы должны были отправить ее. Вы же ее, родители, тетя. вообще-то. Это не важно, Юми, они же твоя семья. И вообще не шепрявлю. Ну да, конечно, совсем не шиперявишь. Короче, тут красный полупрозрачный слайм с украшениями. И в нем так много блесток, что он немножко утратил свою прозрачность. Ну что ж, Софиш, тебе сегодня везет не так, как Эйвену, но все-таки твой гигант увеличивается. Еще сиреневый. Окей. Так, кто тут у нас? Похоже, матовый слайм. Ой, сверху он одного цвета, а на дне другого. Это так странно. А еще в нем много-много синих блесток. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ребята, по-моему, это зомби Да что ж такое-то, матовый, прозрачный зомби И почти ни противного А, у меня ощущение, что он меня сейчас сожрет Мишки на зомби-кладбище Срочно его туда, я знаю лайфхак Ребята меня учили Отлепить слайм от рук можно при помощи самого же слайма а, Блин, ну правда моя команда увеличивается Ага, из малыша в такой большой лизун Еще сиреневый открывай Хорошо, Эйвана, а что это за прикол такой? В прошлый раз ребята в комментариях предложили. Да, открывать лизуны типа одного цвета для каждого. Но открывать подряд слайма одинакового цвета, это же скучно, нет? И если мы будем открывать подряд только одни сиреневые лизуны, потом одни салатовые... Этот Кейван, кстати. Салатовые мишкиного цвета, потом одни розовые софишкиного любимого цвета, потом желтые цвета Юмичу. То каждое видео будет посвящено только одному цвету, получается. Кстати, сейчас есть такой челлендж на ютубе. Живой день в одном цвете. Но это же челлендж, не связанный со слаймами. И что тогда делать с лизунами другого цвета? Это что будет отдельное видео? И снова сиреневый матовый Кейван. Кстати, Аня, давай проведем такой челлендж, а? а какой? На этом сиреневом слайме написано Кранчий слайм. Посмотрим. Ну, это живой день в одном цвете. Мы не про сейчас. А, в смысле, снимем такое видео про каждого из вас Каждый будет э, жить день в своем любимом цвете, есть из тарелки своего цвета, одеваться в свой цвет. Что еще можно делать? А вот пусть ребят, напишут комментарии, а мы с ними такие ролики, блин, будет прикольно. Не знаю, понравится ли такое ребятам. Может быть, правда у них спросить. Конечно же, это очень интересный челлендж. челлендж может быть интересный. А вот лизуны распаковывать нужно самые разные. Они по порядку по цветам. И опять слайм для Евёна. А знаете, что я сейчас поняла? эйвен на самом деле на сампану. Почему? В смысле? Ты специально сказал сиреневые потому что ты знаешь, что они все матовые и увеличат только твою команду. Неправда. Вот этот вот точно не в команду Эйвена, потому что это испорченный зомби-слаймик. В мишке на кладбище. И все равно, мне кажется, Эйвен это продумал. Я согласна. Эйвен, ну-ка, признавайся. Ты рассчитывал на то, что все сиреневые слаймы будут для тебя, да? Ой, фу, что это? Что это такое, ребята? Лизун тут явно испорчен, и в нем какие-то черные странные штуки. На червяков похоже. А я не буду ни в чем признаваться. У каждого своя тактика. Эйвен мошенничает. Ну, в любом случае, я уже пообещала ему открыть все более менее сиреневые лизуны. Поэтому мне придется исполнить свое обещание. Вот открою эти две коробочки еще. Все равно оба этих слайма здоровые, оба матовые, маленькие, но если мы их соединим, то они образуют лизунчик побольше. И цвет у него за счет светлого слайма будет поприятнее. Еще один. Все, хватит сиреневых. Давай ведро откроем. Ты про вот это ведерко, на котором написано слайм самодельный Анфиса Доброгорская? Мне кажется, там опять матовый лизун для моего гиганта. А я все-таки надеюсь, что там что-нибудь прозрачное. А я хочу, чтобы там был слайм. А будет там зомби. А вот сейчас и увидим. Во-первых, Софише и Юми явно не повезло. Он не противный и он матовый. А еще эта ведерко похожа на баночку сметаны. И похоже Эйвену тоже не повезло. Скорее всего, это зомби-слайм в Мишину команду. Ничего себе в этот раз Мишина команда выросла. Она может даже тебя победить, Эйвен. Я уже готова проиграть, но пусть победит Мишка. Никто меня не победит. Давайте закончим наш очередной день распаковки на этом милом белом зомби-монстрике. Да, и скажи, ребята, ты только что это сказала, Миш. Где ты выбираешь новую собаку? Спокойно, не злитесь. Вот именно. Вот да-да-да. Пусть ребята сходят, посмотрят и все сами поймут.